Сейчас будет показано, как работает машина на специальном колпачке, специальной конструкции. Так, пожалуйста, покажите. Да. Поближе сюда колпачок. Вот, вот такой вот, видите? С пластмассовым венчиком. Да. В данном случае обкатывается только резьба. Вот. Значит, покажите, как работает. Оператор надевает крышку на, естественно заполненную бутылку ставит на позицию купорки нажимает кнопку старт ну, вот. а купорка произведена без трещин да. без порезов да, сейчас полная покруп... герметичность покрупнее можно или это нужно снять это, да? вот такие вот разные могут быть ну, резьба у них во одинаковая данная установка сделана на три бутылки каждая со своей формой ну да но они как -то геометрически только различаются по размерам и диаметрам гупрш какой-то одинаковый так мы можем показать еще сейчас покрупнее как у один ну, уже конечно Давайте сейчас. Значит, ну, снимается вот. откручивается просто и нарушается контрольный венчик. Вот. Так, теперь сейчас крупно будем смотреть. Так, все можно. Вот все. Вот, Нормально. Закаталось. Вот так. так работает эта установка. Так.